Школа будущего. В подмосковном совхозе имени Ленина состоялась праздничная линейка в школе номер 548. Учебное заведение открыло двери для учеников уже в 85-й раз. 1 сентября всегда праздник. И несмотря на пасмурную погоду на улице, у нас прекрасное настроение. И хочется, чтобы это настроение продлилось весь учебный год. Несмотря на какие невзгоды, несмотря на какие-то пандемии, эпидемии. Мы очень хотим, чтобы дети приходили в школу, чтобы так было всегда. С праздником! Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин поздравил школьников с началом учебного года. По его словам, 1 сентября это праздник не только для учеников, но и для их родителей. Я мы хотим, заниматься. чтобы жизнь наших детей была но счастливой. Елену вот мы точно знаем, что в совхозе имени Ленина, в школе, которую мы сегодня видим, Первый дети счастливы. Они очень хотят идти в эту школу. И мы должны все сделать для того, чтобы дети всегда хотели идти в школу, а потом после школы всегда хотели идти домой. Вот в этом будущее нашей страны. Поэтому спасибо всем, кто празднует сегодня этот праздник. Вместе с нами, вместе с родителями, вместе с детьми. Мы счастливы в том, что у нас есть такая школа. Надеюсь, что во всей России будут такие же школы. Традиционная линейка завершилась запуском макета ракеты. В школе уже пять лет успешно работает инженерный корпус. <свес> На праздничном концерте выступили ученики средних и старших классов школы. Павел Грудинин поздравил всех учеников с началом учебного года. Директор совхоза имени Ленина пожелал школьникам успехов и заявил, что народное предприятие и дальше будет поддерживать учебное заведение. Я хочу пожелать вам, чтобы вы знали точно, что вы для нас самые главные люди. Не только сегодня, а вообще всегда. И мы очень хотим, чтобы вы были красивыми, умными, очень Хотим, чтобы мы вами гордились. Действительно, школа 548 сделала так, что мы гордимся, э, ну, в том числе и она, то, что мы гордимся своей э, малой родиной, совхозом Мини-Ленина. Потому что все-таки самые лучшие, самые прекрасные дни мы прожили здесь и будем еще много-много добрых и хороших дел делать на благо совхоза Ленина. И мы хотим, чтобы вы были действительно достойными, нашего высокого звания территория социального оптимизма. Лучшая в Европе школа, детские сады, доступное жилье. Всего этого совхоз имени Ленина смог добиться благодаря социально ориентированной политике народного предприятия. Здесь вкладываются огромные средства в развитие поселка. Но власть не замечает очевидные успехи совхоза имени Ленина. Уже многие годы на народное предприятие совершают атаки рейдеры. В конце июля этого года Центр избирком отказал Павлу Грудинину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ. В Компартии считают, что таким образом власть убирает сильных политических оппонентов. Борьба за восстановление Павла Грудинина в списке кандидатов от КПРФ продолжается.